Так, ну давайте посмотрим вообще, как для начала выглядят эти подтеки радиатора. То есть он э, начал буквально ссать по кругу. Начало везде выдавливать, как вы видите. Так, так, так. То есть вот везде начало подтекать. Где-то сохнет, но все равно начало подтекать. И внизу вот жидкость. То есть он потихоньку сифонит. Не, пока не сильно. Японские сразу не взрываются, и вот так вот потихоньку сыт. То есть, когда, если вы вдруг обнаружили, что у вас начало, начал пропадать антифриз, сразу перво-наперво обращайте внимание на вот эту самую пробку. Всегда подбирайте пробку в соответствии с показаниями на вашем радиаторе, потому что на каждой машине давление этой пробки у всех по-разному. Как определить, Первый, ну, что пробка сдохла? наперво это э, вот эта пробочка, вот здесь вот она. Здесь она у вас начнет буквально вздуваться, вот этот блямба. Это первонаперво, это сразу в глаза бросается. Когда, ради, когда крышка полностью целая, она сбрасывает только воздух, никаких проблем особо нет, ничего здесь не вздувается. Увидели шишечку, вот здесь вот начинает, прям она большая вот такая будет. Сразу имейте в виду, что пробку лучше менять. То есть вы сразу заметите, если крышка начнет передавливать уже антифриз, то есть у вас антифриз начнет уже выдавливать уже по шлангу, в, раст... в бачок расширительный, вы это сразу заметите, антифриз начнет пропадать. То есть, ну если вдруг давление будет действительно прям сильное, оно буквально вышпаривать будет, буквально из этого сапуна он будет вытравливать полностью весь антифриз, уплевывать. И Это, это все из-за одной крышки, может быть. Если вы крышку поменяли, у вас все здесь нормально, здесь сухо, все в порядке. То есть ну, вы сразу видите, из потеки, но если здесь будет все сухо, вы никаких тут проблем особых не увидите, крышечка в порядке, уже может стоит насторожиться на радиатор. То есть если из-под крышки начнет выдавливать, выплевывать, и вы сразу заметите, что здесь начнут вокруг будут потеки. Если у вас вот как мы видим да, по кругу, видите, все зелень. Это уже антифриз просачивается через э, стык пластика и э, с, э, самих отсеков радиатора. То есть вот видим. И вот он накопился, вот она же. Это все антифриз, запекшийся. Ну и вот, если внизу посмотрим, да, вот начинает потихоньку все стекать. Ну и естественно парить. Нормально, это еще японский родной радиатор. Будем его отстегивать, менять.